В этом стишке никакой русофобии. Кто бы не подумал случайно, чтоб в сказочной солнечной долбоебии правил сказочный долбоеб. Собственно, солнечной это гипербола. В стране победившего долбоебизма Солнца почти никогда и не было, зато были всякие катаклизмы. Ну, землетрясения, наводнения это понятная ерунда. Но у соседей. Все население вдруг выбрало комика, вот беда. Морщинками сжав свои узкие лобики, Достав аркибузы, ножи и пищали, Все долбоебы и долбоебики Единым визгом заверещали. Он наш, долбоебский, честное слово, А чтобы он от нас не сбежал, скотина, Ему даем долбоебово слова вручим долбоебскую паспортину. Ее, конечно, полное скотство. Так подставлять чужого гаранта вверх долбоебского долбоебства от чистого сердца, а не за гранты. Могло бы, может, и получиться, но в долбоебске случился проеб. Один долбоеб решил отличиться, и долбоеба, Назвал долбоеб, суд его просто порвал на части, штраф долбоебский ему влепив, причем не за оскорбление власти, а за государственной тайны слив. Везде приговор раструбили, чтобы все знали с мурашками на спине, нельзя долбоеба назвать долбоебом, если живешь в долбоебской стране. Крепка, как сталь, долбоебов тайна. Кто ее выдаст, пусть ляжет в гроб. Но я одного тут встретил случайно. И сразу понял, он долбоеб. В краю петухов из говна сугробов, Где каждому нравится тройки прыть, Расселена до хрена долбоебов. И каждый пытается это скрыть. Идеи вечной долбоебизма все долбоебы с детства верны, считая ее при этом харизмой сказочной долбоебской страны. По скрипту. Ну вот и я внес свой вклад в флешмоб не Несказочный долбоеб».